Братья и сестры, в эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 6 января Русская Православная Церковь отмечает память преподобно-мученицы Евгении. Сегодня я познакомлю вас с джетем этой удивительной святой, которая, находясь при жизни на вершине земной славы, отказалась от всех материальных благ и стала скромной инокиней, служительницей богу преподобная евгения была дочерью правителей египта филиппа филипп правил во времена римского императора комода сына марка Абрелия. это примерно второй век нашей эры правил филипп мудро подчиняясь римским законам но когда вышел приказ преследовать христиан и всячески их изгонять, он их преследовать не стал, так как считал их мудрыми, честными людьми, хотя и сам был язычником. Он уговорил их уехать из Александрии и поселиться в окрестностях, и там позволил им совершать службы. А сам Филипп был приверженцем греческой философии. Он очень любил мудрость, и поэтому сыну своему Авиту и второму сыну Сергию, а также и дочке Евгении, пожелал дать классическое эллинское образование. Итак, Евгения была отдана вместе со своими братьями лучшим греческим учителям, изучала Аристотеля, Платона, Эпикура, Сократа, освоила греческие и латинские языки. И была настолько умна, что даже братья признавались, что их младшая сестра превосходит их уму. А к тому, же, к тому же девочка была очень красивая. И когда ей исполнилось 15 лет, от женихов не было отбоя. Конечно, всем хотелось породниться с правителем Египта, у которого такая красивая, умная, да и еще домронравная дочь. Но девушка всем отказывала. Она не смотрела на богатство женихов и всегда говорила, что жених должен быть достойным. Неважно, какого он рода, ведь жить-то приходится с человеком, а не с его богатством или знатностью. Любила Евгения сидеть в саду с книгой и размышлять о жизни. И вот однажды промыслом Божьим попались ей труды апостола Павла. Так она узнала о том, что наш мир создан единым Богом. Узнала она также о Спасителе Иисусе Христе. И сердце ее трепетно забилось. У нее стали появляться вопросы. Кто такой Христос? Кто такие христиане? И учение апостола Павла о том, что материальное благо – ничто, а самое главное – Бог, тоже было несколько необычным. И однажды Евгения, окруженная своими слугами, прогуливалась за городом. Вдруг она услышала пение многих голосов. В тихой мелодии пелась о Христе, истинном свете, просвещающем всякого человека, грядущего в мир. «Это христиане?» — спросила Евгения. «Да, это они поют гимны своему Богу», — сказала одна из служанок. «Если госпожа желает...» Я познакомлю ее с этими чудными людьми, которые не боятся бедности, всегда радостны, всех любят, за всех молятся и живут между собой, как братья. С этого вечера начались тайные прогулки Евгения к христианам. И чем больше она узнавала о Христе, тем больше любовью горело к нему ее сердце. Случалось ей поздней ночью возвращаться с одной только служанкой, которая была тайной христианкой, популю и спящему горду к себе домой. Ничто не страшило ее. На устах ее было имя Христово, и оно наполняло ее душу спокойствием и радостью. Но она была еще язычницей. Евгения втайне мечтала принять крещение, но понимала, что родители никогда не позволят ей это сделать. И тогда у нее возникло желание тайком уйти из дома, и поселиться в мужском монастыре под видом юноши инока. Этот монастырь находился недалеко от Александрии. Основал этот монастырь епископ Илеопольский Елий. Об этом человеке тоже нужно сказать особо. Этот старец с юных лет жил в монастыре, и когда его еще отроком посылали за огнем, он приносил горящие угли в полах своей одежды, а одежда не опалялась. И совсем недавно, вот еще до того, как Евгения познакомилась с христианами, в окрестностях Александрии появился волк по имени Зарий, прельщавший людей разными хитростями и чарами. Он называл епископа Элия обманщиком, а себе же говорил, что он добрый наставник, посланный к людям Христу и своим каваством добился доверия. Зло очень могущественно бывает и с великой легкостью привлекает людей. Поэтому люди пришли к епископу и заявили, «Устрой словесное состязание, а мы последуем за тем из вас, кто выйдет из него победителем. Докажи ложность учения Зария или прими его в общение с собой». Свердкой епископ Эли согласился на спор с Зарием. Он надеялся на Христа, а Зарий на своих бесов. В назначенный для состязания день народ собрался посреди Илиополя. Епископ благословил людей и сказал, вот что сковорит Иоанн Богослов. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Епископ был кротким и незлобивым. Полх был искусен в обмане. Он старался победить не силой истины, но бесстыдством и пустым многословием. Поэтому народу показалось, будто Зари одолевает епископа в состязании. Тогда Элию стало ясно, что Зари пренебрегает истиной, и продолжать с ним спор не полезно. Владыка предложил народу последовать указанию апостола Павла. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, ибо они немало не служат к пользе, а к расстройству слушающих. Дабы никто из вас не сомневался в том, что Господь со мной, а не Заве, сказал Владыка, пусть здесь разожгут костер, и мы оба войдем в пламя. Кто из нас не сгорит, тот и есть истинный посланник Христов. Это предложение понравилось народу. Тотчас разожгли огромный костер. Гепископ стал звать Болхва в пламя, но тот ответил. Ты предложил это испытание, и сам иди первым в огонь. Тогда Эли осенил себя крестным знаменем, поднял руки к небу, вошел в середину костра и простоял там около получаса в сильном пламени, но нисколько не опалился. Огонь обнаружил его великую святость, пламени коснулось ни волос, ни даже одежды гепископа. Он звал и Зария войти в огонь. Волх испугался и попытался убежать. Тогда народ схватил его и насильно бросил в огонь. Пламя с невиданной быстротой охватило волхва, и он сгорел бы совсем. Но святой Эли сжалился над Зарием и вынес его из огня полуобгоревшего и едва живого. После этого волхва с бесчистием изгнали из Илиополя. И вот к этому святому человеку Элию и хотела Евгения обратиться, чтобы тот принял ее в монастырь. Она думала, что переодевшись иноком, ее, в общем никто не сможет узнать. О своем плане она рассказала двум своим рабам и друзьям, Проту и Акинфу, которые, которые неотлучно были при ней. Им даже позволяли учиться вместе с ней. И вот однажды они решили исполнить свой план. Девушка попросила родителей отпустить ее на прогулку за город вместе с Протом и Акинфом и другими слугами. Родители позволили. И вот на привале да, во время отдыха девушка с помощью своих рабов переоделась в мужское платье и все они трое сбежали в этот монастырь. В это время в монастыре была большая служба. Служил как раз епископ Элий. Евгения, Прот и Акинф подошли к помощнику епископа и стали просить помочь им встретиться со святым пастором. Помощник епископа сказал, «Это можно будет сделать только на следующий день. Сейчас будет служба, а потом владыка будет отдыхать». И вот Элий отслужил службу и отправился в Келию. Там он скудно покушал и задремал. И тут во сне он увидел сон, не сон, а видение. Он увидел на двух мужей, которые несли на руках женское изваяние, подобное одной из эллинских богинь. Приносили этому изваянию жертвы и поклонялись ему как богу. Тяжело было смотреть святому на поклонство людей, и он сказал, обращаясь к этому извоянию, «Подобает ли тебе бездушная статуя принимать почести, приличествующие одному Богу?» Вдруг статуя ожила, покинула выжествлявших ее людей, последовала за епископом и произнесла, «Не отступлю от тебя, пока ты не приведешь и не вручишь меня истинному Богу». Епископ проснулся и недоумевал, что может значить этот сон. Он позвал своего помощника. Помощник вошел и сказал, «Владыка, три родных брата оставили идолопоклонство и просят принять их в монастыря. Они молоды, весьма привязаны друг к другу, и поэтому хотят, чтобы здесь всегда и все было у них общим. Юноши сегодня пришли в обитель, и со слезами молились сообщить тебе о них. Речь шла о Евгении, Проте и Акинфе, которые назвались тремя братьями. Тогда епископ уразумел значение сна и с великой радостью воскликнул. Благодарю тебя, Господи Иисусе Христе, сподобившего меня услышать ныне такую весть. Святой Елий тотчас повелел привести юноши. Когда они вошли, святитель сначала прочитал молитву а затем отечески с любовью беседовал с ними и спросил об их именах и происхождении. С девическим смущением Евгения отвечала, «Родина наша, божественный старец, преславный Рим. Мы братья. Старшего зовут Прод, Среднего и Акинф, а меня Евгений». Но Эли по воле Божией провидел, что это не Евгений, а Евгения. И тогда он ответил, Правильно зовешься ты Евгением, Евгения. Имя это согласуется с духом твоим. Евгения в переводе с греческого значит «благородный». Ибо ты имеешь благородную, мужественную душу. Крепко держись своего решения, побеждай свою женскую природу, и тогда возмушаешь и утвердишься во Христе, из любви к которому ты, женщина, выдаешь себя за мужчину. Я говорю так, не обличая тебя и не желая отвлечь от благого намерения. Бог, который имеет великое попечение о от тебе, открыл мне, кто ты и как придешь ко мне. Я знаю, что ты чистый сосуд, непорочно сохранивший свое девство, и считаешь славу в этой жизни бесславием, богатство бедностью, а радостью печалями, презираешь столь ценимое людьми благородное происхождение и отвергаешь соблазны земной жизни. Затем епископ сказал и рабам про Туякинфу. «Блаженные люди, свободные духом, ваше содружество прекрасно, но еще прекраснее ваше единение со Христом, ибо вы нисколько не воспрепятствовали благому решению Евгении, но вместе с ней горите духом и желанием служить Господу. За это в конце своей земной жизни вы удостоитесь от Господа тех же венцов и воздаяния, что и она». Также же как и произошло со временем. А пока Элий благословил Евгению пребывать в монастыре вместе с ее друзьями Протом и Акинфом под видом юноши. Он их крестил, и они стали нести послушание в этом монастыре под руководством настоятеля Феодора. Настоятель монастыря тоже отличался глубоким благочестием, и от Бога имел дар чудотворения. Он мог исцелять болезни изгонять бесов. Пока Евгения подвязалась в монастыре, дома родители, братья, родственники, все переживали об ее исчезновении. Отец был даже на грани самоубийства. По всему Египту были отправлены слуги с приказом отыскать пропавшую девушку. Но найти ее нигде не могли, а о том, что дочь правителя стала иноком мужского монастыря, об этом никому даже не могло прийти в голову. Отчаявшийся правитель Филипп созвал чародеев и жрецов и стал спрашивать у них, куда делась дочь. Раньше он их презирал и изгонял, но теперь обратился к ним за помощью. Жрецы тоже не могли ничего ответить, ведь они стали спрашивать бездушных идолов, что могли им сказать статуи. И тогда один, самый находчивый, чтобы утешить своего господина, придумал легенду о том, что за красоту Евгению на небо взяли боги. Филипп поверил словам жреца, приказал отлить из золота статую своей дочери, установил ее на площади и стал предносить перед ней жертвы и праздновать празднество. Но мать девушки, Клавдия и братья, Авид и Сергий, в эту легенду не поверили. И продолжали оплакивать девушку, считая ее умершей. А в это время Евгения подвязалась в монастыре. За два года она изучила священное писание, была смиренна, кратка, помогала бедным и братьям по монастырю. И проявила себя настолько достойно, что монахи даже удивлялись ее благочестию. От Бога она получила дар исцелять больных. И мечтой Евгении так и было провести всю жизнь, подвязаясь в монастыре. Но Бог судил иначе, и пришло время, как жизнь ее круто изменилась. Но об этом я расскажу вам в следующей программе. А пока я с вами прощаюсь. Желаю вам во всем Божьей помощи.